Опа-опа, ну что накатим Ну это все, конечно, такое юмористическое отступление а, Вообще, конечно, печально, что 9 мая это повод лишь набухаться для кого-то Мало кто чтит память, лишь бы посинячит Конечно, вряд ли меня будут сейчас смотреть ветераны Но я более чем уверен, у вас есть про бабушки, про дедушек, которые воевали Просто говорите им спасибо, почаще то есть Они отдавали, грубо говоря, свою молодость, свою жизнь На то, чтобы сейчас жили мы Снимали видео